Горами, цепляя вершины, Кружат вертолеты. Где-то эхом вдали Прогремели последние взрывы. Только изредка ночью Взорвут в тишину пулеметы, Проверяя, А все ли мы живы. Афганистан. Афганистан, Афганистан, Афганистан По афганским дорогам пришлось нам проехать немало, Мы тряслись в падерах, Нам небо служило палаткой, Недолго под звездами твердым законом настало. На земле жизни сладко, Афганистан, Афганистан, Афганистан, Афганистан Здесь про страх и опасность мы будто с тобою забыли Минуту Отчаяния мы научились смеяться И с друзьями, которых на целую жизнь полюбили Мы привыкли надолго прощаться Афганистан, Афганистан, Афганистан Время веки нашло Только быстро усы отрастали Снились ночью нам дети Любимые женам снились Но когда, расставаясь с друзьями Прощаться мы стали Почему-то Загрузили Афганистан, Афганистан, Афганистан, Афганистан. Yeah. Now не надо бокалом, с вода И радость нам это водка Что в кружках у нас сейчас Останутся в памяти наши Запыленные батальоны И погибшие наши ребята что всегда будут жить среди нас Останутся в памяти наши Запыленные батальоны и погибшие наши ребята Всегда будут жить среди нас Третий тост за ушедших вечность Пусть же будет земля им пухом Мы запомним их всех живыми Тихим словом помянем их Грянем тост за удачливых смелых За ребят наших сильных духом Чтоб остались и молодыми и друзей не бросали своих. Грянем то за удачливых, смелых, За ребят наших сильных духов, чтобы остались душой молодыми И друзей не бросали своих. На суровой земле Алганской Под чужим неласковым небом Родилась наша крепкая дружба И в бою выручала не раз за нее этот тост поднимем и поделимся солью и хлебом. Буже вечная будет та дружба, здесь навеки связавшая нас. За нее этот тост поднимем и поделимся солью и хлебом. Буже вечная будет та дружба, здесь навеки связавшая нас. сказать в Баграме как пели батальонную разведку. Строим. Разведбат шел и пел, и пел. Раз у меня дома я слышал и видел. Чего? Я кричал. Да ну их черт, этих хохлов. Остаюсь здесь. Говорю, не поеду, не, не буду там, не возвращаться, никуда я не вернусь. Надоели, говорю, Достали уже все организованные преступники. Батальонную разведку пели. Эксестричка в Миссанбате, такая цензурированная, хороший вариант. Не тревожься за солдата. А вечер был как травяной настой Он сел и руки положил на стол И понял я, что другу туго Но я его по праву друга Не мучал и не поучал Молчал Молчал глазами по лицу Скользя, о чем словами Рассказать нельзя Про тени сбывшиеся дали Которых только и видали Когда-то в детстве по весне Во сне Была закуска на столе слаба И хмель морщины разгонял со лба. И мы уже не замечали Свои недавние печали. Мир будто заново возник Без них. И в мире заново Возникшим дом Был хлеб бесплатен И не заперт дом. Был мир на честности Помешан. И было Подлости поменьше, и было все, как бы давно должно, мой старый друг, мой неизменный друг, Еще один мы завершаем круг, Как мимолетные круги эти, В которых дышат наши дети, И нас уже зовут новых. Увы, за кругом круг и надо по пути, Что нам отмерено пройти, пройти И на чужие глядя лица От своего не отступиться Такая малость ободи, пройди, А жены наши нам грехи простят. Да нам и нужен-то всего пустяк, Чтоб годы медленнее сменялись, Чтоб наши женщины смеялись, И оставались их черты чисты. И жизнь разменивая, как так, Да будет так, прошу, да будет так, Чтоб годы медленней сменялись, Чтоб наши женщины смеялись и оставались их черты, чисты. Егоров, этот мир без тебя, да, да, да. Просто, просто голые, голые скалы. скалы.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 Здесь измерена жизнь пулеметной лентой, Караванной тропой И че то еще Этот мир без тебя После рейдов усталость Недописанных в писем Скупые слова Здесь в сердцах уживаются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 Мир нежданных разлук и случайных встреч, Здесь ремни автоматов врезаются в плечи, И звучит иностранная, странная речь. Здесь ремни автоматов врезаются в плечи, И звучит иностранная, странная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 Этот мир без тебя, все же полон тобою, И становишься ближе, далекая ты. Вот что вспомнили, уже сам эти тысячи лет забыл и не поешь. я хочу тебя попросить сегодня эту песню, потому что ты спел.